На данном видео будет показан базовый алгоритм работы стационара в программе MCMED плюс формирование отчета, с помощью которого можно вносить данные на сайт НСЗУ. Первое, что мы делаем, мы проводим госпитализацию. Данный функционал обычно используют медсестры приемного отделения. Для этого мы переходим на вкладку «Медсестра», нажимаем на кнопку «Госпитализация», создаем госпитализацию, Регистрируем пациента Сидоров Иван Иванович, дальше указываем дату рождения, номер телефона. Уходим в правую часть и указываем документ, который он нам предоставил. Паспорт, серию паспорта и номер паспорта. В месте постоянного проживания выбираем «ЖИПСА Абомиста» и указываем адрес. Для того, чтобы указать адрес, нужно нажать на кнопку «Лупы» и ввести первые буквы населенного пункта. указываем улицу, дом и по необходимости квартиру. Нажимаем кнопку OK. Далее по необходимости заполняем поле «Страховка», подогляду за дотиной, принадлежность до статуса. Когда мы возле этих полей нас нажимаем на квадратик, у нас появляется дополнительное место для внесения этих данных. Заполняем место работы. Например, номер два, Дата госпитализации. По необходимости дату можно менять. Далее указывается номер карты. Здесь в зависимости от настроек программы данное поле может быть активно, может быть неактивно. Если оно неактивно, то номерация карт происходит автоматически. Если поле активно, то мы можем ввести номер карты вручную. Далее выбирается видение надходления, то есть куда поступает пациент в мировом амбулатории номер 4. Далее указывается тип госпитализации, планово або ургентно. По точному році с приводу данной хвороби В Вперше, повторно, допустим, вперше. И указываем, если знаем, аллергии пациента. Далее у нас идет поле кем направлений хворий. Данное поле можно записывать или вручную. Написать самозвернение. Или заполнить данное поле с доведника установки. Для этого нажимаем на квадратик и пишем фамилию врача, который направил пациента. Например, Кашина. Выбираем данного врача. С этого нажимаем кнопку ОК. Теперь мы видим, что по книге госпитализации у нас появилась новая строка. Она подсвечена у нас оранжевым цветом. Увидим видила ненадходжения и фамилию пациента. Возле номера палаты стоит прочерк, так как мы не назначили койко-место. Для того, чтобы назначить койко-место, я нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю призначить лишь койко -место. В палатном фонде выбираю палату, в которой есть свободное койко-место. У меня палата номер 2. И выбираю это койко-место. Нажимаю кнопку ОК. Госпитализация произведена. Мы можем закрывать окно медицины. Переходим к рабочему месту врача. Для этого я нажимаю на вкладку Ликарь. И в, на данном этапе я могу выбрать два способа, как найти пациента. Или через вкладку ⁇ Ведебрание пациенты ⁇ Или через вкладку ⁇ Оши пациент ⁇ Польг пациента открывает фильтр поиска. Здесь мы ищем обычно по фамилии. И когда мы нажимаем на введиброни пациенты, мы видим всех пациентов, которые находятся в нашем отделении. Мы видим амбулаторию номер 4. Пациент Сидоров Иван Иванович. Находится он в палате номер 2. Теперь открываю его ЕМК. Нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю перейти до ЕМК. У нас открылась ЕМК пациента. Мы видим его фамилию. В структуре ЕМК мы видим синий номер. Это номер пациента в программе. И у него создана стационарная карта. Стационарная карта создалась на том этапе, когда мы госпитализировали пациента. Автоматически при создании стационарной карты создается и титульный лист. Это то, что внесла медсестра при госпитализации. Открываю его на просмотр. И могу уже ознакомиться с первой информацией по пациенту. Например, место постоянного проживания, то, что внесла, внесла медсестра, место работы и кем был направлен пациент. Далее нажимаю «Редактирование» и вношу данные по пациенту. Например, диагноз лекувального заклада, який на правом указывает показываю эту информацию. Допустим, у нас пришел пациент с гриппом. Нажимаю кнопку Далее могу нажать «Сохранить», чтобы не потерялась информация. И диагноз при госпитализации. Тоже нажимаю на диагноз», выбираю тип «Основный», «Ошов», «Грипп». Таким образом мы заполняем титульный лист, ту часть, которую заполняют обычно врачи. Далее, по ходу работы э, нам нужно провести первичный осмотр пациента. Для этого э, мы проводим осмотр и фиксируем его в первинном огляде. Для того, чтобы создать первойный огляд, я нажимаю на зеленый плюсик, кнопка называется «Додать новый документ». Иду в раздел «СК» и выбираю документ первинный огляд». В «Регистрации документа» я сразу нажимаю кнопку «Ок». У меня создан документ первый огляд». Чтобы его быстро заполнить, я использую шаблон Неумани. Нажимаю так. Вижу, у меня документ уже заполнен. Это шаблон под вот конкретно пациентой я только меняю информацию. Например, у него было другое давление. Температура при осмотре была не такая, как в шаблоне. Вот аналогично могу поменять другую информацию или дописать что-то новое. Далее, обязательно указываю диагноз. При первичном осмотре для этого нажимаю на значок очков, выбираю тип «Основные». Использую справочник МКБ-10 с австралийской модификацией. И через вкладку пошук ищу диагноз. Ну, допустим, у нас пациент пришел с гриппом, но при первичном усмотре вы диагностировали у него пневмонию. Ищу диагноз. Устанавливаю диагноз. На кнопку. Также в окне диагноза я указываю дату, когда заболел пациент, и когда я установил диагноз. Дата. Это первая дата, когда мы установили диагноз. У нас будет текущая. И дата, когда пациент заболел фактически. Ну, например, это было в субботу. После этого я сохраняю документ. Следующий документ, который идет по логике работы, это дневник. То есть у нас лежит пациент, мы осматриваем его, например, каждое утро и фиксируем это в дневнике стационарной карты для этого, для того, чтобы создать дневник стационарной карты, я нажимаю на зеленый плюсик иду в раздел SK и нажимаю на счет денег. в регистрации документа нажимаю ОК сейчас у меня открылся дневник он полностью пустой Опять же, чтобы быстро его заполнить, я использую шаблон. По Подтверждаю применение шаблона. Так, у меня поля заполнены. То есть, если у меня совпадает текст, я его так и оставляю. Дописываю данные например, по температуре пациента и по давлению. Нажимаю кнопку «Сохранить». Далее еще часто используется этапный эпикризм. Нажимаю на зеленый плюсик. Раздел «СК» и ввожу этапный эпикрес. В регистрации документа нажимаю кнопку ОК. Вижу опять у меня документ пустой. Применяю шаблон. Допустим, он у меня уже есть. По и до указываю еще диагноз. Нажимаю встановлюты. через пошук перефиксирую. Ищу диагноз. Нажимаю кнопку То есть таким образом я создал базовые документы, которые используются в большинстве стационарных карт: типный лист, первый огляд, щетельник и этапный эпикриз. Также в стационарную карту могут входить другие документы. Ну, например, у пациенту необходима консультация специалиста, например, офтальмолога или кардиолога. Есть, или, например, диагностика, рентген-исследование. В таком случае врач, например, рентгенолог, который проводит диагностику пациенту, он делает рентген пациенту и фиксирует это тоже в документе, в стационарной карте данного пациента. То есть он доходит в стационарную карту пациента, нажимает на зеленый плюсик, раздел «Диагностика» и, например, фиксирует рентгенологичный доследжение. То есть, создает документ и заполняет его. Аналогично, если проводится консультация, то в разделе «Консультация» врач, который провел осмотр пациента, он создает свой документ, например, «Кардиолог консультация» или «Офтальмолог консультация» и заполняет по нему данные. То есть, таким образом, у нас все прикрепляется в стационарную карту и вся информация уже будет храниться в электронной базе. После того, как мы э, пролечили пациента, нам нужно его выписать. Мы формируем выписный эпикрис. Снова нажимаем на кнопку новый документ», раздел «СК» и формируем выписный эпикрис. В регистрации документа я нажимаю кнопку «Ок». Выписный эпикриз может быть нескольких вариантов. В данном случае это выписный эпикриз, который подтягивает всю информацию из документов в социальной карте. Такие поля, как скарги, анамнез, объективно, подтянулись из первичного осмотра. Клиничный диагноз подтянулся из последнего этапного эпикриза. Температура, давление тоже подтянулся с первичного осмотра. Если бы у пациента были направления и уже готовые результаты анализов, они здесь потянулись. подтянулись. Аналогично подтягиваются консультации, УЗД и рентген-исследования. То есть, если они есть в карте, они будут подтягиваться в выписной эпикрис. Также, если мы назначаем ликувание, оно тоже будет отображаться в выписном эпикрисе. Ну, то есть, мы автоматически данные подтягиваются. Мы заполняем ту часть, которая нам необходима. Например, процесс датность, результат ликувания, ликующий ликарь. Но это также удобно заполнить один раз и создать, сохранить в шаблоне. Сохранили выпускные пикресс. Следующий документ, который нам важен и в котором есть дополнительные поля для формирования отчетов, которые потом можно использовать при занесении данных на сайте НСЗУ. Это карта 066, карта хоррога и здесь зестационар. Нажимаю на зеленый плюсик, раздел «СК». И нажимаю на карту Horvick и выбываю здесь стационаром. И нажимаю кнопку OK. Здесь нужно обратить внимание, те пользователи, которые уже давно работают в программе MCMS, возможно привыкли к тому, что карта формируется сразу в печатном виде. По нажатию на SK и нажатию на кнопку печати друг. В данном случае этот вариант неправильный, так как информация не будет сохраняться в таблице в базе данных. Поэтому обязательно мы создаем документ в структуре СК, чтобы его увидели и вы, и другие врачи. И это было зафиксировано в базе данных. Мы возвращаемся к карте хворога. Нажимаем редактирование. Хотим ее просмотреть. Видим, что данные в 066-й карте формируется автоматически, здесь паспортная часть впереди, и дальше у нас формируется, формируется диагноз при госпитализации. Это тот диагноз, который мы зафиксировали в титульном листе. Виделание госпитализации и выписки, это то, что указывала медсестра приемного отделения, то есть куда у нас будет госпитализированный пациент и где он у нас лежит по факту. Далее идут из полей э, ключевых диагноз заключенный клиничный. То есть это тот диагноз, который у нас попал и в выписку, и в карту 066. Этот диагноз подтянулся из этапного эпикриза. Важные поля, которые у нас используются для отчета. Они подписаны как додатковые данные для звита НСЗУ. Три поля. Результат ликования, загальная колькость воды на ШВЛ, вага при госпитализации для пациентов до одного года. Выбираем результат лечения, например, выписано, выписано додому. Загальная кількість годин на ШВЛ, например, 72. И вага при госпитализации для пациентов до одного года. Это актуальное поле для врачей, которые работают с 0.96 карта и 0.97. В них тоже формируется 0.66 карта, и, соответственно, подтягивает информацию уже из этих карт. Далее. В 066 карте добавлен блок «Оплата послуг для выкоростания ликарских засобов». В этом блоке есть первая вкладка «Надо дани... не на послуги». И мы можем зафиксировать те послуги, которые предоставили в рамках данного выпадку личного случая. Как мы это делаем? Мы нажимаем на зеленый плюсик. Видим, раздел «Послуг e называется. Он сформирован по классам ищем ту операцию или послугу, которую надали пациенту, и выбираем ее. Выбрали. Значит, нажимаем кнопку «Сохранить». Есть, по сути, мы сформировали все документы, базовые которые используются в стационарной карте. После этого можно карту закрывать. Для того, чтобы продемонстрировать, какой будет отчет, я перехожу на вкладку «Статистика» финансовые и выбираю релик стационарных выпадки формирую отчет 1 4 20 и выбираю врача по которому хочу просмотреть информацию вижу что у меня формируется отчет уже есть четыре записи вот последняя запись, это Сидоров Иван Иванович. Указано номер стационарной карты, дата госпитализации, пол, дата рождения, тип госпитализации. По факту это то поле, которое мы заполняли, точнее, заполняла медсестра приемного отделения, когда госпитализировала пациента. Диагноз у нас подтянулся. Из карты Хорвик и выбор стационар, значит, шестой. И мы прикрепляли процедуры. У нас есть здесь код этой послуги, которую надали пациенту в рамках данного лечения. Загальная килькистная VL то, что мы ввели. И у нас еще указан результат ликования. То, что мы выбрали в 66-й У нас остались два поля незаполненных. заполнено. при госпитализации мы специально не указывали. И не указан номер направления. То есть первое, что мы рассмотрим, как внести номер направления. Закрываем отчет и хотим uh, зафиксировать номер направления, по которому у нас пришел пациент в стационар, то есть его госпитализировать. Для того, чтобы его зафиксировать, я нажимаю на кнопку «Додать новый документ», иду в раздел «Диагностика» и выбираю направление «ЕХАЛС». При документа нажимаю кнопку «ОК». Вижу направление eHealth. Здесь фиксирую его номер. Фиксирую термин DE. То есть по факту я переписываю то с того направления, с которым пришел пациент, информацию в электронную базу. Например, с 27-го. Первое. Ликарь. Наименование заклада. Категория, например, на госпитализацию. Способы, то есть это то, с чем направили пациент, Теперь копирую то, что у нас есть в печатном виде. Диагноз. В нашем случае пациент приходил с гриппом. приоритет и по необходимости нападки или инструкция для пациента. Что в итоге мы получаем? У нас зафиксировано данное направление, которое у нас находится в бумажном виде, в электронной базе. В дальнейшем мы можем формировать отчет. Один из этих отчетов уже подготовлен, тот, который я показывал. После того, как мы внесли направление, посмотрим, что изменилось в отчете. Переходим в раздел статистика финансовые парелик стационарных выпадков», Формирую отчет за месяц и нажимаю на кнопку ⁇ Друг ⁇ Теперь видим, что у нас для Сидорова Ивана Ивановича в рамках данной секционной карты появился еще номер направления, так как мы его зафиксировали. Следующий случай это если у нас были проведены операции, например, несколько закрываю, то есть мы их можем зафиксировать все в карте хоры и выборе звезды сценару в самом низу документа, вот у нас сейчас одна послуга. или можем ее фиксировать в протоколе операции, то есть если это была действительно операция, то есть по факту мы создаем протокол операции, переходим в раздел оперативных трущаний, протокол операции Нажимаем здесь кнопку «Ок». Фиксируем операцию, заполняем документ. Опять же, Очень удобно использовать шаблон, чтобы быстро заполнить те операции, обычно которые чаще всего делаются. И в данном документе также есть блок «Оплата по в Айр Кастане». Мы сделали операцию, описали протокол по данной операции. И сразу фиксируем послугу, которую надали. Чтобы потом это видеть в отчете и передавать на NCZ. Нажимаем на зеленый плюсик. Видим, опять же, перелик послуг, раздел eHealth. Выбираем ту послугу, которую надали в данном протоколе операции. Сейчас выбираем произвольную. Допустим. У нас в рамках данного протокола операции, данной операции, было две послуги. Например, удаление чего-то. После этого нажимаю кнопку «Сохранить». Теперь у нас по факту послуги три. Одна в карте хорега и в стационара, и одна в протоколе операции. Что у нас изменится в отчете? Я перехожу в раздел «Статистика», «Финансовый», «Перелик стационарных выпадков». Опять же, формирую «Отчет». И нажимаю кнопку «Друг». Теперь вижу, что у меня для Сидорова Ивана Ивановича в поле по операции процедуры зафиксировано три кода. Теперь на сайте инцизу я могу эти кода скопировать и вставить на сайте, чтобы уже они были обсчитаны на То есть Таким образом, очень удобно формировать статистику в данном случае отчет за месяц по врачу или по всем врачам сразу, и копировать из этого отчета на сайте по ссылке, которая предоставляет НСЗО.